Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Поговорим о статистике судебных приговоров по статье 407 Уголовного кодекса, а именно за, за самовольное лишение оставления воинской части или места службы в военное время, то есть после введения военного положения в Украине. Единый государственный реестр судебных решений по состоянию на 30 августа содержит в себе 85 приговоров по части 5 статьи, ну, указанной статьи, которые были приняты судом после 24 февраля 2022 года. По областям приблизительно статистика Такая. Лидирует Днепропетровская область и Черниговская область. По 16 приговоров. Ну, скорее всего, связано это с тем, что обычно по правилам Уголовного процессуального кодекса дело рассматривается судом по месту совершения преступления. И, естественно, так как частей, наверное, в этих областях больше, наверное и приговоров больше потом полтавская область 11 приговоров и в принципе самое меньшее это черновецкая область 1 приговор и запорожская закарпатская область по одному и сумская по одному приговору в киеве всего лишь 3. вот интересно что эти приговоры от Отличаются, есть, имеют особенности от стандартных приговоров, например, позиции судов при определении наказания по областям. Вот Суды Винницкой области в приговорах назначают наказание по статье 407 стандартно от 3 до 5 лет с испытательным сроком. И только в одном случае было назначено наказание в виде одного месяца Ареста. Судьи Днепропетровской области в большинстве случаев назначают наказания в виде служебного ограничения, штрафов, реальных э, наказаний с испытательным сроком на один э, и, ну, с, реальное наказание с испытательным сроком, и один раз э, был арест. Вот. Также в реестре содержатся приговоры относительно военнослужащих женщин. Например, Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области медицинской сестре военной части назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком. Вот. И также еще одну женщину, соответственно, исполнительная шлаба военной части, Октябрьский районный суд Днепропетровска, признал виновной в совершении уголовного правонарушения предусмотрено частью 5 статьи 407 и назначил наказание в размере 29 750 гривен. К сведению, практику штрафов суды Днепропетровской области используют ну, часто при назначении наказаний и назначают штрафы до 85 тысяч гривен. Таким вот образом. Хотя санкция предусматривает лишение свободы от 5 лет. Поэтому применяют другой вид наказания, не связанный с лишением свободы. Это штраф, арест. Ну, я, я хочу вас как бы уверить, что это при полном сотрудничестве с обвинением, так сказать, при признании вины. Вот такие приговоры суды принимают. Других пока я не видел из тех, что я читал, что когда, допустим, если обвиняемый вину не признает, то я не видел таких приговоров, когда был или оправдательный приговор ну, в этот период. Ну, естественно, в другой период у нас не было военного времени, и часть пятая не применялась. Вот, была часть четвертая. Вот. Также суды э, Житомирской области назначают 5 лет э, с испытательным сроком. Киевской области назначают э, в виде содержания в баталь... баталь... дисциплинарном батальоне на срок один год. То есть это достаточно серьезное э, наказание, выделяется своей, э, скажем так, строгостью Франковский районный суд миста Львова, который за ну, этой, по этой части статьи 407 назначил саперу инженерно-саперного взвода военной части наказание в виде пяти лет. Э, лишение за ним. Э, в виде 5 лет лишения воли без испытательного срока. То есть, это реальный срок. Э -э такие вот основанием для принятия, такого, для, вернее, для лишения им военной части э -э указано в проговоре, что военнослужащий э -э ну, вроде как поссорился со своей девушкой и в связи с этим... Выпил, конечно, а потом не мог в нетрезвом состоянии пойти на службу. Ну, такое вот как бы основание не совсем серьезное. Суды Полтавской области назначают штрафы в размере 30 тысяч гривен и в трех случаях служебное ограничение арест, содержание в дисциплинарном батальоне. В Черниговской области, например, из 16 приговоров 12 стандартным наказанием 5 лет с установлением испытательного срока. В трех случаях назначено наказание в виде служебного ограничения и только лишь в одном случае реальное наказание без испытательного срока на 5 лет для главного сержанта стрелецкой роты стрелковой рот, который э, два месяца отсутствовал на военной службе, э, тоже через э, основанием этого отсутствия на службе указывал, что поссорился с э, девушкой. Ну, опять же, несерьезная. Поэтому имейте в виду, при, э, ну, таким вот образом формируется судебная практика. Конечно, каждый отдельный случай имеет особенности. Не откладывайте, скажем так, это в долгий ящик. Если вы самостоятельно лишь так оставили место службы, да, воинскую часть покинули, то ну, я бы советовал, конечно, проконсультироваться с адвокатом по поводу того, какие перспективы, как себя вести, что что будет, да, если вы будете предпринимать определенные шаги, вот, ну и естественно основание такое, как я вот озвучивал, оставить военную часть в связи с ссорой с девушкой, это не основание и точно не будет учитываться судом, как какое-то смягчающее может быть, учитываться будет судом наличие родственников с инвалидностью родственников, которые будут нуждаться в уходе больных родственников, несовершеннолетних детей и так далее вот, ну, тоже нужны все эти обстоятельства подтверждать соответствующими документами вот, и защищаться надлежащим образом не прибегать к самозащите вот Обращаться за профессиональной Квалифицированной помощью К адвокатам В том числе можете обратиться и ко мне Я нахожусь в городе Киеве Ну вот как видите в городе Киеве Всего три э, таких э, Уголовных производства Закончились приговором Вот поэтому Ко мне обращений Не поступало из этих трех У меня дел не было Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, справедливо ли наказание, которые принимают суды за такое преступление, или нет. Вот. В общем, жду вашего мнения, спасибо за просмотр, ставьте лайк, помогайте развиваться каналу, пишите комментарии, подписывайтесь, буду ждать вас на, в эфирах на, и буду снимать для вас новые видео.